Да, попались мы в очередной раз против читера, но пару раундов мы уже забрали. Оказался он не такой уж и жесткий, если честно, но все равно нашу команду раскидывал только так. Решил я особо не торопиться, ведь эта катка уже слита. Старался играть как-то поосторожнее, что ли. Так, уже пора заходить. Один есть? Да я че такое убиваю, походу поймал его на перезарядке. Так, осталось убить еще троих нубасов, которые с ним фармятся. Опа, он серьезно думал, что я все еще там? Да, но ну все, сейчас самое интересное, добью ли я остальных. Раунд надо затащить, каким-то образом. Кстати, репорт на читера в тот день я уже отправил, и на следующее утро его ждал сюрприз. А меня полторы тысячи варбаксов. Знаете, карта мосты 2.0 попадается мне с каждым разом все чаще. Бывает даже два раза подряд. И если честно, мне это нравится. Потому что карта на самом деле неплохая. Так, прокинем. Скорее всего, это двоечка будет. И надо будет поджать немного. Все-таки это первый раунд. У кого-то что-то не прогрузилось. У кого-то фризы и так далее. Надо всем этим пользоваться. Да, есть. Просто мозголом. Так, интересно, пятый где? Так, он что, на респе, что ли? Та же самая игра, но уже пятый раунд. Врываемся на плент. Один. О, еще разок. И четвертый. Кто же мне даст сделать второй мозголом? Кстати, кто-нибудь еще помнит такой прокид подствольника через крышу на резиденции? Показывал я его вам еще очень давно, когда только появилась эта карта. Так вот, прикол в том, что стрелять надо было именно в прыжке, и если хоть немного не допрыгнешь, то получается вот это. <связать> <связать> <связать> Тут Давай-давай, терминатор, делай Что же у нас на этот раз? Бомбу я оставлю. Бомба установлена. Именко обязательно, чтобы, если что, кто-нибудь да подорвался. Так, наверху нету. Надо еще спину посмотреть. Блин, мы остались вдвоем. Против нас 5 человек. Они сейчас еще порезаются. Да, вон они, пятером. Оставимся только мы с Нубасом. Я смотрю спину. Он чекает плент. Блин, их пять человек. Ну все, теперь я один. Пойдут сейчас на меня, наверное... О, есть один. Интересно, он будет минировать, нет? Он на меня вышел. Снова мосты 2.0, как ни странно. Сейчас прокинем. И вторую. О, самое главное, выйти вовремя. Интересно, есть кто-нибудь еще? Так, кажется, кого-то слышу. О, там медик, похоже. Интересно, будет он ее резать? Сейчас надо будет опять пофармить. Да, да, да. И второго. Вот, просто шикарно. И последнего. Ну все, раунд наш. Кстати, сразу после обновления БТС запустился, чтобы потестить новый пестик. И как выяснилось, его нехило так капнули. он теперь зажимается очень даже точно. Прямо за один бой удалось запануть несколько крушителей, даже мозголомчик сделать, его я покажу немножко позже. Но, к сожалению, без косяков не обошлось. Я реально поспешил, запустился в комнату, где играли на винчестерах, убил там человека с пистолета. Ну, в общем, ребята играли на дробовиках, признаю свою ошибку. Был неправ. В этой обнове на ПДС пистолета подняли и урон, и точность прицеливания. Но здесь я стрелял только от бедра, но только гляньте, возможно, именно этой пятерочки урона и не хватало для таких вот ваншотов. А если ты все еще смотришь мой ролик, вероятно, чем-то он тебе понравился. Поэтому лайк ставить не забывай. И прямо сейчас заглядывай на прошлый ролик справа. А итоги конкурса на Килтек на втором канале. Ссылка в описании.